Не закрываю я? Нет? Нормально? Нормально. Супер. Начали. Добрый день еще раз. Мы продолжаем нашу серию брифингов в штабе наблюдателей Петербурга. Сейчас наш трехчасовой брифинг. Напоминаю, что между каждым нашим мероприятием проходит три часа. Помимо меня, в трехчасовом брифинге участвовал Ольга Хапова, координатор наблюдателей Петербурга. Дарья Логинова, также координатор наблюдателей Петербурга. И с нами присутствует политолог Марк Непша, который также был на 12-часовом брифинге. Напоминаю вам да, про основные вещи, которые мы обсуждаем. Это явка и это нарушение. Явка на момент 12 часов, официальная по циклу, в Государственную Думу по России составляет примерно 17%. По Санкт-Петербургу явка составляет, соответственно, в ЗАГС Собрания на Государственную Думу 6,14%. Для сравнения, по Москве явка составляет 8,4%. Лишь в двух регионах Санкт-Петербург и Москва, названные мной, Явка меньше 10%, во всех остальных регионах явка гораздо выше. Мы помним, да, что в 12-часовом брифинге мы обсуждали ряд нарушений, а именно ситуацию, когда голосовали военнослужащие да, на участках, где прекращалась видеосъемка. Именно появление в списках на ряде участков а, пациентов, типа больниц а, и прочие нарушения. Я хотел бы, чтобы координаторы, наблюдателей Петербурга прокомментировали, как эта ситуация выглядит сейчас именно с этим участком, где были данные нарушения к 3 часам дня. Пожалуйста, Ольга а, или да, Дарья. Давайте, а, Дарья. А, добрый день. А, по военнослужащим ситуация сейчас развивается, то есть мы еще не закончили, но мы обжалуем, пытаемся обжаловать а, это голосование. А, Военнослужащие, не всякого сомнения, как и другие граждане России, имеют право голосовать, но очень хотелось бы, чтобы они а, изъявляли свою волю на тех избирательных участках, которые предусмотрены законодательством. И по одному разу? А, да. да, и желательно, нет, ну как, что они не могут. Они все по одному разу, но не на тех участках. У нас есть участок на Захаревской и участок на Осровском районе, которые, вот на которых у нас военнослужащие голосуют, э, не по месту своей регистрации. Э, мы сейчас пытаемся писать жалобу по этому поводу. Вот непосредственно в данный момент у нас в центре колцентре составляет. Э, по э, психдиспансеру, да, по которому пошло голосование, э, здесь есть некоторые проблемы у нас, потому что мы, естественно, не можем. Не обладаем инструментами, чтобы получить информацию о том, кто из а, пациентов таких учреждений является дееспособным, а кто не является. И поскольку основанием для того, чтобы лишить человека активного избирательного права, является отсутствие дееспособности, а не просто нахождение на лечении в том или ином учреждении, то ну, проверить для нас это представляется проблематичным. А, вот если вкратце, то так. <связано> Были комментарии на ситуации, которые мы уже обсуждали в 12 часов. А, вообще, какова ситуация с нарушениями и с 8 утра с момента открытия избирательных участков на сегодняшнем на момент 15 часов? И какова ситуация за прошедшие три часа с нашего последнего брифинга? Пожалуйста, наоль. А да, волнуешься. А, буквально вот пять минут назад их было. Более 500, с 8 утра до нынешнего момента более 500. Пока я это говорю, они появляются у меня здесь вот перед глазами прямо вот 500 обращений да. по поводу нарушений? По поводу нарушений. Какие-то из них не очень а, тяжелые, какие-то из них совсем тяжелые. Ну, это вот те самые в вот, uh -huh. и а, военнослужащие, которых мы потеряли. Значит, в Выборгском районе имеется информация о пропавшей выездной уровне. Значит, поступают информации в центральном районе, связанные с выездом голосования. То есть точно вам могу сказать, что на участке 22. На да? 233? Нет, это у нас военная. Ага. На участке расположенном рядом с табличным садом, около, военно, около медицинской около академии местечного, избирательная комиссия, скажем так, исчезла, использовала имя наблюдателя, то есть они просто ушли от наблюдателя медицины, зашли в больницу и сказали, что она как-нибудь потом такую, вот. Соответственно, установить сколько бюллетеней там оказалось и каким образом, мы подтвердить это не можем. А, По Центральному району также поступали сообщения о том, что не берут знаете, Комиссия прибегает к каким угодно учреждению, чтобы не взять, включая закрывание, опять же, двери машины перед носом, наблюдателей а, Поступают также нарушение из, например, из красно-гвардейского района, поступало о том, что Человеку с пропиской в городе Зеленограде э, пытались выдать четыре избирательных бюллетеня, то есть по законодательному собранию Санкт-Петербурга, по аккомандатному округу Санкт-Петербурга э, наши наблюдатели смогли эту вещь пресечь, то есть вовремя заметили, что человека нет там прописка мы не имели право выдавать эти бюллетени. А комиссия извинилась и вернулась. Вот. И вот опять Появились ли документы, которые говорят, ну мы знаем о том, что на участке где голосуют военные запретили вести какую-либо съемку за то, что они военнослужащие. Были ли предоставлены какие-то документы запрещающие это делать наконец, или так и нет? У нас нет информации о том, что такие документы были предоставлены. Спасибо. Вопрос к Марку Немша. Марк. Как вы можете прокомментировать ситуацию с очевидным рядом нарушений на выборах, когда мы на 12 часов, да, и не только мы это обсуждали, что очевидно, что в цикле очевидно, что Элла Панфилова, глава ЦИКИ, говорят о том, что выборы должны происходить честно, ну и так далее. Все вот эти скажем так, новые тренды на честные выборы в Российской Федерации с 2016 года. вы это можете прокомментировать? Благодарю, Глеб. Еще раз здравствуйте. Мне кажется, что эта инициатива идет, наверное, с регионов или с мест, непосредственно, где проводятся так или иначе какие-то нарушения. Потому что э, после 2011 -го года несколько дискредитировал себя институт избирательной системы в принципе. Поэтому народу и хотелось бы больше верить в этой системе, и Ева Панфилова была приглашена специально для этого, чтобы к системе возродить такое доверие. И вчера, я уже говорил ранее, она об этом повторяла. Но донести эту идею до мест, где непосредственно проводятся выборы, видимо, так и не удалось. И люди, чтобы, так скажем, угодить тому, кто выше себя находится, в каком-то ранге продолжаем заниматься тем же, что и занимались в 2011 году. Что, на самом деле, немножко настораживает и о каких бы честных выборах ни говорилось, продолжаются, к сожалению, нарушения и местами они довольно губительны, так скажем, в принципе, для того, чтобы люди видели и верили в то, что происходит. Поэтому я считаю, что здесь ничего, в принципе, не изменилось, к сожалению, с 2011 года. Ничего не изменилось на местах, правильно Да. А, вопрос Ольги и Дарии. Тоже достаточно вопрос. Как вы думаете, изменилась ли ситуация по поводу нарушений, хуже она или лучше по сравнению с выборами 2011 -го года? Можете ли дать какую-нибудь оценку или затруднительно это сделать? Ну Я думаю, что все-таки нужно будет нам дождаться итогов. Uh -huh. а, насколько я помню, в 2011 году у нас были большие проблемы с временными избирательными участками. А сегодня насколько, опять же, у меня есть информация, а, таких проблем нет. Но если а, фальсификации осуществляются другими способами, это не значит, что их нет. И ну, все-таки лучше дождаться окончания выборов, чтобы была возможность сравнить картину целиком. А, это будет более верно. Да, я думаю, что нам нужно дождаться начала подсчета, потому что в 2011 году самой распространенной системой было отодвигание наблюдателей примерно на... 15-20 метров от стола подсчета, что полностью и нарушает закон. Да, И переписывание протокола повторное. Поэтому ну, что, Марк, вопрос mm -hmm. к вам. Как вы думаете, с чем связано, мы уже говорили о явке, с чем связана такая низкая явка в центральных городах Санкт-Петербурге и Москве? Я напоминаю, что в Санкт-Петербурге на момент 12 часов явка 6,14 в Москве примерно 8,4%. Для сравнения, во всех остальных регионах явка уж точно выше там 11-12%, а где-то и гораздо выше. Благодарю, Глеб. Ну, сами понимаете, большой город, не всегда людям комфортно и быстро добраться в первую половину дня до своего избирательного участка, поэтому я думаю, что в течение дня немножко подровняют эти цифры. Однако, следует отметить, что большие города всегда проявляли меньшую заинтересованность э, в участии в выборах, потому что мне кажется, что довольно сложно, да, тебе добираться в другой район и здесь накладываются определенные транспортные проблемы. Только летом. Но э, при этом, да, как мы уже говорили ранее, э, люди, возможно, на дачах, возможно, еще не вернулись отпусков и курортный сезон, так скажем, еще не окончен. Э, как мы уже отмечали ранее, также погода. Сегодня не благоприятствует бы тому, чтобы выходить на улицу. Поэтому, возможно, от этого есть определенная потеря. Другой момент, что существуют республики, города, где явка превысит 90%, поэтому общую статистику по России в любом случае подравняется за счет тех республик и краев, где будет столь высокая явка, и это нивелирует в низкую явку в столицах. Я лишь только хочу добавить, что явка в 2011 году в Санкт-Петербурге была на 10% ниже, чем явка в среднем по России. Если явка в среднем по России была больше 60% в Государственном доме, то в Санкт-Петербурге и в ЗАГС, и в Государственном она составила чуть больше 50%. А, на этом брифинг трехчасовой окончен. В 18 часов а, нас, мы ожидаем гостей из городской избирательной комиссии, Грифенко ожидает быть интересным, мы зададим им вопросы по поводу нарушений, что уже выявлены. Следите за выборами на сайте наблюдателей Петербурга. На этом все, до свидания, до встречи в 18 -м.